Всем привет, с вами Иван, ой, то есть общественное и международное движение Антиток, этот канал был взломан на время, только для того, чтобы выложить это видео, не беспокойтесь, можете спокойно отписываться. Давайте перейдем к тому, кто мы такие. Мы группа лиц, которые были раньше партнерами тока, помогали и поддерживали его. У нас есть собственная беседа, куда были приглашены почти все из старой, где мы делали реконструкцию, кроме тока, естественно. Также были приглашены еще несколько человек, которые знакомы с ним, около 15 человек. Почему мы делаем это видео? Спросите вы. Потому что мы хотим рассказать и донести правду о нем. Тут будет немного жестко и местами непонятно, но ему-то будет все понятно. Текст для видео был сделан всеми людьми, о которых мы уже говорили. Каждый писал свою инфу и ненависть, которые накопились ранее, поэтому материала много. Например, сейчас текст пишет Ник. Ха-ха ну знайте кто это. Дисклеймер делал топ. Тоже знайте его ха-ха. От каждого человека по двух трех абзаца где-то. Документ передавался несколько дней с одного компа или телефона на другой. Ладно, затянули что-то с началом, поехали. Что ж, начнем с того, что Иванток, как вы могли заметить, с КТ Я, Да, да, именно скатился, потому что трудозатороты и сам контент реально опустели. Также стали появляться бросы по типу, мы нашли оригинал, хотя его и нету. Подробнее, это мы разберем позже, но сейчас добавит слово еще несколько человек. Ток реально скатился, раньше были норм видосы, но потом стал продаваться и делать рекламу. Делает видео ради хайпа, хоть у него и отключена монетизация, ха-ха. Да, он скатился где-то в начале 2020 года или в конце 2019 года, после того как выпустил завершающее видео в том году. Не знаю, что с ним произошло, может звездная болезнь, но то, что он скатился из годного ютубера в детский греш, этого отрицать нету смысла. Это далеко не все мнения, так как они часто повторялись. Он зажрался одним словом, стал вести себя с очень высокой самооценкой, стал воспринимать своих старых друзей буквально вторым сортом. Это произошло, когда он их обогнал подписчикам, хвастался этим где попало их где угодно. Наверное, это будет самая большая из частей. Потому что по этому поводу хотят высказаться царь сразу восемь человек. Для начала, начнем с вранья и вбросов в его видео, начнем со старых, а закончим новыми видео. Потом, может и затронем личные конфликты, недопонимание и тому подобные мразотные вещи. Погнали в то, что вы могли упустить ранее. В начале своей ютуберской карьеры по статьям 922. МКВ, он просто склеивал пару фейк-кадров, называли их настоящими, мы это простим. Называет анимацию реконструкции, мы это простим. Фей взлом ради прикола, присылал ему видосы которые он сделал в Блиндере, но наш Иван, ой, то есть Сергей, ладно, так уж и быть грузим жво, выкладывает это на свой канал с клигрейтными названиями. Сам его контент в то время состоит из составления нелогичных теорий, которые никогда не вязались с официальными версиями. Также он иногда выпускал видео с сомнительным юмором, то время он и заводит друзей, которых он далее будет использовать для получения дополнительной подписоты, когда же он их огонит, будет с ними относиться так себе. Фей взлом ради прикола прислал ему Видос, где сделал видео с полочником, грузин жло, зная это, выкладывает это на канал, не говоря, что это фейк и сделано в неделе, то есть, делает это ради хайпа. Выкладывает на свой канал новости, связанные с этим домом, говорит его адрес. Даже не оставляет ссылку на оригинал. Хотя сам и хотел забанить видео на канале M&Moray за использование двух секунд своего видео на заднем плане. Двух секунд. Понимаете? Вот вам и противоречие. Выкладывает на свой канал фиговые отрывки, выдавая их за прав. Эти отрывки позже были разоблачены группа ст 922 за что им респект. Буквально сходит с катушек. После взлета видоса о том, чем палочник опасен, далее он не воспринимает бывших партнеров, а ютубу всерьез. Говорит, что проблемы с наутом вынуждает Лагли делать видео за него, но в итоге говорит, что никакой ноуты не ломался. Выкладывает чужое видео на канал, а я напоминаю, что он хотел забанить видео на канале Мэмэнд Морой за использование двух секунд своего видео на заднем плане. снимает алкоша во дворе, говоря, что это палочник. Использует чужие видео в своих, распинаться не буду. В итоге после подобного видео и получает заслуженный страйк на канал. Выкладывает на свой канал треки, где используются стандартные звуки из FL Studio. Это даже музыка и назвать нельзя. Просто посмешище какое-то, наверное. Находит ссылку на оригинал, говорит и намекает всем, что он продвинулся на намного дальше. СТ-922. Хотя, если поискать две минуты, оказывается, что это просто было видео о крепимости. Мстит заслив его пол лица и показывает все лицо своего друга по ютубу это даже местью нельзя назвать. Выпускает скандально и трешовое видео АСТ-922. Само видео разбирать мы не будем, просто скажем, что Иван Ток сам же и брал основную инфу из той группы и рекламил свой видос в комментах под их постами. Ток, зачем надо рекламиться в группе? который потом польешь грязью не со уже видос смешной треш получился выкладывает видео с доступом по ссылке, который видят подписчики. Там он поставил свою матерную на фотку автора из окна, которую нашло расследование и выставило в завершающем эту историю посте. Понимаете, три года люди пытались разгадать правду и тайну, разгадали, а потом какой-то ток берет и присваивает главные доказательства себе и ставит свою ватернарку. Подробнее эту историю с предательством мне рассказал человек, про которого я ничего более не скажу, но тот знает кто это. Просылает видео о том, что на его команда, в кавычках, нашли оригинал. Хотя все мы знаем, что оригинала не было. Потом с разговором с группой переименовывает название видео. Ситуация, в общем, очень смешная, лишь немногие ее поймут. Это еще небольшая часть всего, что есть и стоило бы припомнить. Большинство просмотревших до этого момента изменили уже мнение об этом персонаже и что он из себя представляет. Мы не будем добавлять то, как он слил адрес и город своего друга, хотя обещал, что никому не расскажет. Мы не будем добавлять и ту историю с фоткой. Мы не будем добавлять историю, как он спалил друга называли его дружком, но это уже совсем если погнать далеко. Мы не будем добавлять и то, что он игнорировал интересные идеи своего партнера по ютубу. Это начало происходить тогда, когда он его обогнал по подписчикам. Мы не будем добавлять случаи, когда он сам затеял идею и сам же все и слил. Ток поймет про что мы. Мы не будем добавлять случаи. Когда он несколько раз делал фейки, говоря, что он их нашел в нейте, разоблачал их и получал хайп и подписчиков на обманутых зрителях. Он еще и прав Старс играет, но это уже реально пиздец какой-то. Этот персонаж просто не умеет думать, прежде чем что-то сделать. Эта часть сделана для того, чтобы всем показать, какой он красивый, реальный красавчик, так сказать. Ну вот смотрите на его лицо. Все, что есть в этой части, Серен сам испалил из кибера, а эскибр он очень много. Поэтому просто используйте на это лицо, чтобы показать, какой он красавец. Это еще не все, что мы хотели сказать о нем, но мы не будем, потому что на это идет где-то час и пол. Как говорит каждый человек должен сделать вывод из чего-то, ну и мы тоже решили его сделать в конце этого видео. После всего услышанного адекватных людей и утех кто умеет мыслить и все проверять самостоятельно, возникло желание просто отписаться от данного канала и никогда более этого персонажа не воспринимать всерьез, что мы вам и рекомендуем, потому что этот канал и так и есть еще много других более качественных и добрых ютуберов с такой тематикой. Мы надеемся, что у Ивана Тока именно такая аудитория которые умеют мыслить и все проверять самостоятельно. Ведь так? Ха-ха. А с вами была команда, которая сделала это расследование. В кавычках. Под названием «Антиток». Спасибо каждому из разоблачителей. Всем пока.